Я думал, что это дно, но снизу постучали. Станислав и Ежелес, вместо эпиграфа. Вы не задумывались, что мировая пандемия это вообще штатная ситуация, к которой государство и правительство должны быть готовы всегда. Это было э, раньше, есть, сейчас и будет впредь. Во времена затишья вопрос вовсе не в том, э, случится ли это, и вообще, случится ли. Вопрос лишь в том, когда именно случится это, и как мы к этому будем э, готовы. Иногда, а все чаще, между прочим, мне кажется, ну считайте, что я перекрестился, да, что в мире стало очень много идиотов. Да, грубо, конечно, но боюсь, что есть какая-то точка кипения, точка росы, точка отрыва. Хрен знает еще какая там точка может быть, но есть какой-то предел. А потом все. Напишите в комментариях, какой гений это все придумал. Напишите в комментариях, что вы думаете лично по этому поводу о той ситуации, которая происходит сейчас. Я уже писал э, про то, что это маразм, потому что это видео я пишу после того, как написал несколько статей. Так вот, маразм недостаточности противоэпидемических мероприятий можно сравнить разве что только с парадоксальной абсурдностью их избыточности. То есть, понимаете, их недостаточно, но они избыточны. Вот в этом весь и парадокс. А мне одному только кажется, что вот такое фото – это абсолютный маразм. Я, кстати, еще несколько фото оставлю после видео. И ведь вот кто-то придумывает это. Кто? Хотите – отвечайте, хотите – нет. Но ну, вы же сами понимаете, что это риторический вопрос. Ну вот, все же знают про ситуацию, которая была в московском метрополитене, после введения пропускного режима, когда были вот эти все QR-коды. Первый день там был просто, не знаю, можно это назвать аншлагом. Билетов не было, все, они кончились. Понимаете? А ведь нужно было понимать и предвидеть, что если хоть на одну секунду дольше задерживать людей в узких горлышках проходов, то это неминуемо вызовет большие толпы и очереди. Тем более, что когда некоторые входы были вообще закрыты. Самое абсурдное в этой ситуации то, что сложившаяся ситуация с толпами в метро свела на нет весь карантин. Задумайтесь об этом. Толпы вот эти свели на нет весь карантин. То есть те люди, которые отсидели дома одну, две, три недели, вняв увещеванием, вот они отсидели две-три недели. Получается, что они сделали это зря, абсолютно зря, потому что они тут же были вынуждены нырнуть в толпу людей, где наверняка были те, кто был инфицирован. В это, конечно, сложно поверить, Кажется, что это вообще невозможно, что это из какой-то вот э, злой кинокомедии, из какого-то театра абсурда. Если бы нам это показали в каком-то фильме, то мы бы над этим просто посмелись и сказали, господи, какая же глупость на самом деле, это же все очевидно. Но вот мы живем в таком мире, где эта глупость, так очевидная глупость, является самой настоящей. Вот кто не мог это понять, что так будет? Только те, кто не пользуется метро. И знает о его существовании ну примерно так же, как мы знаем, например, о Южном полюсе. Как? Ну вот есть он. И все. А что там? Как, как там люди живут? Какие там условия? что они, не, они, мы. Мы не знаем. Вспоминаю одну из юмористических каких-то передач. Давно она была. Идет заседание в какой-то гипотетической там думе. Да, и выступает один с инициативой. И говорит... Значит что, давайте закроем метро. Я посмотрел тут и понял, что значительная часть его обслуживания, ой, это большая статья нашего ну, бюджета. Другие говорят, а что такое метро? Он говорит, как? Ну, метро, это ну, это поезда под землей. А, да да да-да-да, знаю, это такие вагончики такие, в которых кто-то там под землей ездит, да? Да. Вот такие вот, кажется, и планируют мероприятия в тех сферах, о функционировании которых они имеют весьма отдаленное представление. А иногда и вообще никакого не имеют. И ведь это только один из примеров. Понимаете? Один из. А их много. Я говорю, я оставлю картинок несколько после видео. Вот вспомните, мы смотрим фильмы-катастрофы про астероида цунами какие-то, вулканы, землетрясения. И нам кажется, что худо-бедно, у нас есть какие-то люди такие, которые способны разруливать серьезные ситуации, серьезные проблемы решать, причем внештатные, ну, вплоть до вторжения инопланетян. Вот Все. Сначала, конечно, немножко растерялись, а потом вот раз и все сделали. Но в реале оказывается, что адекватно не могут быть решены штатные, Штатные ситуации, которые должны на самом деле казаться обычными. Адресую вас в самое начало видео, в самое начало материала. Я повторю, эпидемия и даже пандемия – это как раз та самая ситуация, которая должна быть по умолчанию самой что ни на есть штатной мы же готовимся к таким вещам, должны быть готовы. Ну, у нас же, например, есть бактериологическое оружие, ну, гипотетическое, и должны быть какие-то схемы развертывания военные, чтобы противодействовать этому. И эти обычные ситуации не в плане, что обычные, с которыми мы всегда сталкиваемся каждый день, а такими, что к ним должно быть все готово. И врачи, количество, и подготовка, больницы, оснащение, схемы развертывания финансовые запасы для проведения карантина. Нет, не у людей эти финансовые запасы должны быть, а у государства для помощи гражданам и бизнесу. Понимаете, должны быть экономические какие-то схемы, социальные, как этому, э, психиатрическая помощь людям. Все это должно быть. Но сейчас все страны, а некоторые особенно, некоторые особенно, показывают свою плохую готовность к таким ситуациям. А что же произошло? Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Почему правительство так расслабили булки? К чему мы еще не готовы? Вообще мы ко всему готовы или к чему-то не готовы? Что нам еще ждать? Вот я врач. И для меня, конечно, близки очень проблемы здравоохранения. И прежде всего те проблемы, которые связаны с с оптимизацией, которая велась последние годы в нашей стране в области здравоохранения. Поэтому мне так хочется верить, что нет худа без добра. Ну, должно же быть какой-то какой положительный э, вот эффект от того, что происходит. И когда пройдет эта напасть, и мы ее переживем, а это обязательно произойдет, ведь пережили же мы и печенегов, и половцев, ну, это я вас адресую, к Владимиру Владимировичу Путину, то, наконец-то, станет понятным значение и суть здравоохранения в современном мире, в котором эпидемии и другие заболевания – это как раз те самые факторы, которых стоит опасаться на самом деле больше всего, ну вот наравне с ядерной войной, а может даже и больше. Понимаете? Потому что от эпидемий таких самгетатальных нет спасения посмотрите обязательно стихотворение господин зараза ссылка будет сам внизу ну, если вы захотите отдельно посмотреть так вот может станет тогда понятно что оптимизация здравоохранения это не сокращение количества э, врачей и прочего медицинского персонала коек также больниц оснащение финансирование а улучшение и обучение врачей у, улучшение э, Финансирование, улучшение оснащения, врачи должны быть обучены и готовы работать над, на том, чем их оснащают. Понимаете, оснащение должно быть лучше. Должны быть обязательно разработаны схемы развертывания и действия в таких вот самоситуациях. Потому что, я повторюсь еще раз, вопрос не в том, случится ли это повторно, когда это все закончится. А вопрос в том, когда это случится. Оно произойдет обязательно. Понимаете? С различными э, э, эпидемиями мы будем сталкиваться до тех пор, пока существует вообще человечество. Потому что наряду с тем, что на планете Земля живем мы, на ней живет множество бактерий и вирусов, с которыми мы будем и дружить, и враждовать. Ну а с вами был я, Михаил Шилов, ваш доктор Шилов. Обязательно посещайте мой сайт www.doktorshilov.com, вот и сообщество во всех социальных сетях, которые тоже называются Доктор Шилов, они есть во всех социальных сетях. Обязательно оставьте комментарии, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал на инстаграм-канал, который называется «Доктор Шилов». Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Ну и, если можете, то посмотрите там по ссылочке, вы можете поддержать канал и автор, то есть меня. Я буду чаще делать для вас интересные видео. Всем пока, до встречи. Пишите письма.